Важную на сегодняшний день тему исламского банкинга обсудили студенты в Болгарской исламской академии. С 24 по 27 апреля здесь прошла модель организации исламского сотрудничества. В работе модели приняли участие более 30 студентов. Среди них студенты из Казанского федерального университета. Я очень люблю изучать Ближний Восток и это моя уже четвертая модель. Исламское сотрудничество является одной из отраслей моей научной работы, которую я сейчас пишу. В течение двух дней студенты проводили сессии Совета министров иностранных дел, где обсуждали тему исламского банкинга, международные стандарты и право в государствах-членах Организации исламского сотрудничества. Все это проходило в формате деловой игры, где каждому участнику необходимо было представить позицию своей страны, участвовать в выстраивании коалиции и дебатах по выработке резолюции. Я представлял позицию Камеруна. Это не исламская страна. Мусульманское население там не преобладает, и исламский банкинг там практически не развит. Я представляю Мали. Это одна из не очень богатых, не очень спокойных стран на африканском континенте. Завершились сессии принятием итоговой резолюции, в которой учитывалось мнение всех заинтересованных сторон. Для того, чтобы сюда приехать, участникам пришлось пройти серьезный отбор и соответствующую подготовку. Диалог культур, диалог религий. Диалог, в конце концов, мировоззрений и межнациональный диалог – это еще одна очень важная тема и очень важный аспект сегодняшнего мероприятия. В прошлом году наш ректор Решат Равкатович Гафуров подписал базовый договор с Болгарской Исламской Академией, но его надо наполнять содержанием, вот чем мы и занимаемся. Так как модель организации исламского сотрудничества проходила на территории Болгарской исламской академии, участникам необходимо было соблюдать дресс-код. Парни ходили в брюках, джинсах и в кофтах с длинным рукавом, а девушки в платках и юбках. Ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов отметил важность проведения здесь столь значимого события. Мы с удовольствием поддержали предложение Казанского федерального университета, группы «Стратегическое видения и дружелюбно распахнули двери Болгарско-Исландской академии, потому что понимаем, что работа с молодежью, развитие молодежи, тем более по такому очень интересному направлению, как моделирование работы организации исламского сотрудничества, является очень важным и перспективным. Программа была очень насыщенной. Тренинги на команды сессии совета министров, мастер-классы, а также экскурсии по историческим местам города Болгар. Где участники посетили музей болгарской цивилизации, и побывали в Восточном и Северном мавзолее, увидели самый маленький, самый большой Коран и еще много чего интересного. Все студенты увезли с собой массу впечатлений, новые знакомые ство и много полезной информации. Анна Глазунова, Максим Атвеев, Универньюс